Всем добрый вечер Мы вернулись наше выживание на Джаве и так осмотримся. Мы очень долго нас здесь не было. Тут подземные вот такие вот подземный этаж делаем, но он еще не был закончен. <сос> так. Так, так, так. К, к нам... Насколько глубоко вы посмотрите только? О. Ну, вот такие вот это подделал вот так вот так тут пока дальше не будем я вот хотел до сюда то есть сделать одну комнату такую так для этого надо получше лифт будет сделать ну так сказать лифт то есть водный так а нам нужен уголь не зря не зря не зря так оставляем а еще один сундук надо будет э -э, стойте-ка сейчас посмотрим. то я вот забыл а можно из дубовых, из с каких угодно делать. Так, ну, в принципе, можно. Нам надо еще сундуки поделать. Чтобы были. А вот. Вот так. Давайте-ка сделаем вот так. Сделаем еще один сундук и достаточно. Все, мы сделали три сундука. Так, колесницу ставить, нити. Отлично. А еще нам надо будет еще печку сделать. Для печки надо... Что надо для печки? А, ничего. Сейчас -то сделаем пару печек. Вот так. Тоже три печки сделаем. Так. Ну и все. Теперь думаем, где мы их будем ставить. Так, а вот здесь как раз бы пригодился еще один сундук. Эээ, так, давайте-ка мы подумаем, что мы будем делать сейчас. можно тут тоже что-нибудь придумать так что можно сделать вот так например например печки здесь поставить о нет то нет нет можно вот так вот менять, пускай так стоят. Тут нам нужен уголь по-любому. Так и где наши сундуки? Вот они. Еще можно на посеять что-нибудь нам. Сначала нужно вскопать землю. То есть приготовить ее для этого. Так. Где-то сырое сейчас есть. О, ну пусть будет так. Пока что. Тут некуда уложить. Можно хотя и сделать, что это что-то вроде склада, но не совсем. Еще одно помещение. А я его выкопал. Так. Надо искать уголь. Нет угля, нету, нету, нету, так отлично. Спускаемся. Куда это нас приведет? Так. Где-то угля искать, искать, искать, искать. Копался, копался. Ну пусть будут такие уровни для чего-то же годятся а -а -а. <связь> О, железо. Отлично, немного железа не помешает. А почему нам нужны факелы, даже факелы? Потому что нам нужен уголь, чтобы их сделать. Так тут ничего, ничего тут такого нет. Гравий. О, смотрите, что это у нас. Так. Я даже и забыл, что здесь какой-то тоже туннель сделал. Так придется придется как я сказал сырую есть там темно темно-темно-темно будет так что пока назад с факевами все получится для этого нам нужен уголь так Отлично. Так, здесь мы были, да? Надо где-то уголь искать. Где нам его найти? Так, тупик. Тоже, тоже, тоже, тоже. Так. Смотрим тут. Ничего, да? Все, что было, мы уже давно здесь взяли. Отлично. Значит... А -а -а. Получается так. Вот так тогда. Надо ходить и где-то искать его. По-любому где-то да будет. Тут же не будет. Можно продолжить копать. В надежде, что что-нибудь мы найдем. потиху выживать Но факелов то у нас нет нет значит надо где-то будет еще искать потому что только булыжник собираем в основном и все Толпываемся все глубже и глубже, а угля никакого. Добрались до земли. Ладно, копаем тут, смотрим. Копаем еще вот так вот. Еще глубже. Будем готовы ко всему что могут на нас и напасть смотрите -ка. ничего только булыжник что-то многое бужника накопал поэтому надо ходить смотреть и искать где он где-то видно что если там копать Потому что так ничего. Как будем долго искать. Ну, хоть кажется, и темновато, но все равно что-то видно. Хорошо, ну, кстати, кирка просто сломалась, но у нас в запасе еще есть. Все равно посмотрим. Есть хоть небольшой шанс, что можем еще тут уголь найти. Нет, значит, будем пытаться это по-другому решить. То есть уголь-то нужен. По-любому. Делать факелы и не только... Все, что нам пока удалось собрать, это булыжник. И все, что мы нашли. Тем самым углубился дальше, сделал проход может принести свои плоды потом так сказать ну и как мы видим так мы не обнаружили, так что нужен другой способ. Больше чем 300к. Так, сейчас в принципе рукой. Умаем землю Все. пока что так как у нас сундук там забит О, кто-то здесь есть ничего бывает вот наше железо. Так. Мы готовы к бою. Так, кто-то тут у нас есть. Короче. Побежали. О, зомби. Здравствуйте. Не же вас тут увидеть. Отлично, спим. Оу, так. Как мы выглядим? Очень хорошо. Так. А. Ага. Это первое железо, что ли? У нас есть имительные слитки. Так. Значит, надо искать уголь по-другому. Тут же никто не заспалнился, нет. Проверяю это горячий зомби бабах отлично наш дом не зацепило да взорвался и поломал дерево так что мы сейчас делаем Стараемся заставить сколько возможно. Не хватит, короче. Ну что ж, доделаем так. Берем еще землю. Хоть она будет пустотевая. Здесь. И постараемся это сделать. Вот так. Все. Теперь садим дерево вот так. Не погодите-ка. Нужно быть здесь. Вот здесь тогда. Ну, тогда надо его срубить. вот так все <Words> <s abgenecess> <scammer> а это мало мало мало надо еще и одно искать будет не так просто найти к сожалению никуда уложить да Отлично. По крайней мере, попытаемся что-нибудь сделать. Смотрим, что у нас здесь. Можно найти. Так, горы. Да, в гору лезть. Но сначала еще посмотрим. Так. Ух ты, ничего себе. И тут можно увозить. Хорошо, только пухо видно. Да это было неприятно и тут я выкопал она выкапывал, надежде найти уголь к сожалению я его не нашел так куда-то я ходил за углем похоже ну куда я уже не знаю. Так, придется вас убивать. Так, отлично. Готово. хотя бы хоть в темноте что-то видно но к сожалению я тут угля не вижу так что смысл так все у нас. Не будем его трогать пока что. Так. Так, так, так. Ого. Какая лошадь. Так, здесь что-то есть, надеюсь. Ух ты, ж. крутой поворот, да? Так что у нас здесь? Ничего? Спуск такой. Хм. Здесь изрыта земля, как бы. Дождь пошел. Так, надо как-то отсюда выбраться. Ну, вот тогда вот так. Так, что мы сейчас сделаем? Да бы хоть немного найти что-нибудь? О, нашел. Отлично, я нашел уголь. Так что надо сюда ходить. И тут его искать. Ну, например. И, так сказать, апм уже, ну, повышаем его. Ну, похоже, все. Так. Так, так. 21 угля. Это, конечно, не так много. Но все же. Еще уголь. А тут, значит, больше угля, чем я думал. Итак, продолжаем добычу. Значит, не зря я сюда попал. Так, новую кирку берем. В потемках хоть что-то видно, можно добывать. А раньше вообще темнота и ничего не видно. Теперь же все видно. Конечно, можно сказать, жаль, что у нас нет времени, чтобы стрим провести. Не хватает времени на стримы, поэтому я делаю пока только видео, и то не получается каждый день. Но вот сегодня вечером получается. Немного нашел на это время. Так. Рядом паук есть. Я его слышу, но не вижу. Так. Отлично. Похоже, это конец пещеры. Теперь, когда у нас почти так угля, что можно возвращаться, вы знаете, что понадобится нам еще уголь. Так... Теперь... Будем готовы ко всему. Пока что уходим отсюда. Тут, кстати, у нас есть коровы. Так... Еда! Я не то съел, да? Ну ладно. Ух ты, что я нашел? Лаву? Я кого-то слышу. Пиглины Здравствуйте Иди-ка сюда Сразу двоих Ещё зомби? Ну что, будем бить зомби? А не забываем, что нам еще нужно будет броню сделать. Для этого, конечно, нам нужно железо. Он нас не тронет, пока мы его не тронем. Но зомбифицированный пиглин здесь... Бабах. Отлично. Обычно они в нижнем мире встречаются. Но они, как вы видите, есть и в верхнем. Так, надо найти.. Так, куда мы пришли? Явно не сюда. Ничего найду. Значит, я понимаю теперь примерно, куда я сюда пришел. Где-то сюда. И вот наш домик небольшой пока бабах хорошо что не так близко с нашим домом так спать и так и так это убираем сейчас так почти так нам надо приготовить еду И, конечно же нужно будет новое это бесспорно так жарим говядину оу oh. кроу консольную команду все, сытый некуда больше землю делать, да? так а осознан мы можем использовать О, отлично. Так, как у нас еще есть две кирки? Сюда все. Так, где-нибудь их посадить. так садим нас стрелял ученик правда да так смотрим пример например можно здесь посадить потом посмотрим вырастет или нет эти деревья потом надо вырубать будет. Так. Оу. Oh. Ди-ка сюда. Гори, гори. Здравствуй. Вот так. Всё. К получается выживать даже без брони, но это пока, потом она в любом случае понадобится, вот что, так Сложиваю пока вот так все. Ну что ж, на этом мы будем заканчивать. Надеемся, вам понравится. На этом у нас все. Всем спокойной ночи.